Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без представления каких-то либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали нашу границу во многих местах и подвергнув бомбежки со своим самолетом наши города Жтомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие налеты гражданских самолетов и артиллерийских острел были совершены также румынской стороны и стороны Финляндии. Ра-та-та-та-та-та-та-та! Война за Россию! Война за Россию! Твою ж мать! Phải... Hmm. Вы какое пощаднее этим уродом! Советский Союз победит! Твою ж мать! Пашливые нахрен к чёрту! Фашисты долбанные! Приём, всем войскам находящимся в Припяти! Мы разбили, отбили нападение! Приём, мы отбили нападение! Фух. Пошли вы нахрен фашисты долбаные!